Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, 3 ноября 2022 года. И у нас с вами очередная встреча. Прошу прощения, в прошлый раз не удалось встретиться по техническим причинам. Сегодня постараюсь нагнать пропущенное, наверстать. Что я хотел бы немножко все-таки вернуться к исторической, в кавычках, речи на и Путина и остановиться на нескольких его пунктах или штрихах, хотя это уже все вроде э, дела минувших дней, но тем не менее, э, на что я обратил внимание, я обратил внимание, что, естественно, много было очень лукавства и э, вот такая вот игра в одни ворота. то есть Америка не имеет права критиковать Россию, а мы можем критиковать Америку и Запад, э, Америка плохая, мы хорошие и так далее... Э, и была масса всяких нестыковок, масса таких вот, как я уже сказал, в кавычках, лукавств, когда говорят, что, вам говорят, что Америка это наш друг. Но я хочу вспомнить и напомнить многим нашим зрителям то, что еще в советское время Америка воспринималась как не только идеологически, но и... Вообще враг Советского Союза. Не только Америка, но и весь Запад. Но э, все это как-то концентрировалось на Америке, потому что э, про Западную Европу говорили меньше, а вот про Америку говорилось очень часто и в основном, даже не в основном, а всегда в негативном контексте. И э, если показывали по центральному телевидению репортажи об Америке, то только показывались так называемые язвы, безработица, э, демонстрации, забастовки. И у советских зрителей складывалось такое впечатление, что там, конечно, очень много проблем, а на их фоне мы просто живем замечательно, у нас нет безработицы, у нас нет никаких недовольных, вернее, недовольные были, но в очень маленьком количестве. Я приветствую Галину Техину, которая смотрит мой, вернее, наш эфир. Так вот, возвращаясь к Путину, и вот эти все слова о том, что мы всегда дружили с Западом, это наши друзья, это просто ложь. Запад воспринимался всегда как классовый, сначала брак, потом просто как брак. И единственный был небольшой промежуток в 90-е годы, буквально несколько лет, когда было такое вот потепление с Западом и с Америкой, но это быстренько все разрушилось. И поэтому сейчас ничего нового мы не слышим. И вся критика России воспринимается как естественно русофобия. Хотя я не понимаю, что что плохого в конструктивной и такой вот предметной критике, когда критикуется по делу и очень подробно. Теперь такой вот вопрос возникает: а что, собственно, Россия, современная Россия путинская, может предоставить, вернее, противопоставить миру какую модель развития, чтобы все? прогрессивные страны просто побежали за ней припрыжку. А, собственно, ничего. И то, что сейчас в России современной нет никакой идеологии, это тоже не благо тем более, что вот в России и до этого в Советском Союзе мы всегда привыкли, что есть какие-то правила игры. Есть черное, есть белое, есть хорошее, есть плохое. Потом в 90-е годы это все было размыто. Никто четко ничего не сформулировал. И сейчас без вот этой внятной идеологии тоже ничего хорошего не происходит. И э, то, что Путин пытался показаться таким хорошим, таким белым, мягким, пушистым, не получилось. Это как у плохого артиста. Мы видим, что он э, переигрывает. Но тут Путин как раз не доигрывал. Хотя вот он такой, выбрал маску такого просточка. Э, э, ну, есть такая амплуа, простачок. Вот он простачок, который не понимает, что происходит. Он пожимает плечами, на всех оглядывается, так думает, что же такое происходит. Мы все правильно делаем, а нас никто не не понимает, Нас никто не понимает и нас никто не, не признает и не поддерживает. Вот я, по-моему, где-то рассказывал этот анекдот про лося. Вот сейчас еще раз его напомню. Очень-очень он актуальный. Анекдот такой, что стоит лось пьет воду и за 20 где-то метров его стреляет охотник. Попадает лось продолжает пить воду, охотник еще расстреляет, стреляет, так несколько раз происходит, и вот состояние лося, он говорит, я никак не понимаю, я пью воду, а у меня все хуже и хуже. И вот Путин никак не понимает, что ситуация ухудшается с каждым днем, а он пребывает в какой-то такой еще эйфории, и главное, что все пере, перекручено. Силы света это Россия, силы зла это Запад и так далее. И еще сейчас в России очень популярна такая теория, что, собственно, это не Путин напал, вернее, Путин напал, но он был вынужден напасть на Украину, потому что его к этому подвигли, прежде всего, Соединенные Штаты Америки и Запад. То есть вынутили. Вот такой вот он жертва обстоятельств. Вот так его провоцировали, провоцировали и спровоцировали. Это, наверное, напоминает шутку про Муму и Герасима, Написали вот в, в, в сети, ходит очень давно уже после начала боевых действий, что Герасим просто опередил Муму, которая хотела его задушить накануне. Это все смешно, потому что мы знаем э, хронику, мы знаем, как это все начиналось, с чего это начиналось. Это начиналось, напомню, с декабря прошлого года, когда Путин э, выставил э, ультиматум Запада и сказал, что э, нужно не расширять Запад, э, НАТО на восток не, не включать в состав НАТО Украины и так далее. Мы помним эти все его резкие заявления. И тогда же началось стягивание российских войск на украинской границе. Так что вот эти все разговоры в пользу бедных, что Путин такой несчастный, вот он ничего не хотел, а его втянули. Потом вообще эти конспирологические версии очень популярны в мире, не только в России вот недавно был опрос социологический в Германии тоже часть поддерживает вот эту Теорию заговора, что все там за кулисье какое-то, чуть ли не масоны этим всем руководят. И это было еще связано с коронавирусом, вот теперь с войной. И тут, собственно, никто не виноват. Вот такая вот ситуация. Это очень удобная позиция, мы тут ни при чем. И она снимает ответственность, прежде всего, с россиян. И вот идет сейчас до сих пор спор по поводу коллективной ответственности и вины. Несут ли россияне рядовые, я имею в виду, россияне, граждане России, вину или ответственность за то, что происходит сейчас? Ну, у нас сейчас модное слово «частично». Частичная мобилизация. Что там еще частично было? Вот. Частичное объявление военного положения. Все частично. И поэтому, конечно, частично они несут... Вот я приветствую Наташу Шац, которая появилась на горизонте. Да, но в какой мере? Нужно немножко вспомнить исторический контекст, как Путин пришел к власти, и почему он пришел к власти, и почему его общество не оторгло, а наоборот восприняло чуть ли не на ура. Давайте вспомним конец 90-х годов прошлого века, да, уже, Ельцин уже такой вот, не то что старый, но устал, уставший, помните эту гениальную фразу, я устал, я ухожу, все, Ельцин сломался, сдулся, так скажем, и... Естественно, возник вопрос, а кто же станет его преемником? Хотя сама постановка очень странная. Такого вообще никогда не было. Это не цари, это не какие-то там, не знаю, вельможи, которые выбирают себе государя. Государя, да, батюшку. Государь, батюшка, царь. Вот. Возник этот вопрос. И фигура Путина на тот момент была совершенно не... Известно большому количеству людей, широким массам. Он был ФСБ, потом вот Ельцин его назначил премьер-министром. И это был премьер-министр, по-моему, четвертый или пятый по счету. Они там менялись каждые полгода, такая была чехарда. Но Ельцин его назвал официально преемником своим, и именно на посту президента. Об этом он объявил летом 99 -го года а потом мы помним что в декабре он уже сложил полномочия досрочно и собственно путину был проложен путь к власти теперь такой вопрос возникает а почему путин стал востребованным почему за него проголосовали. Хотя, хочу напомнить, что за него проголосовал минимум. Он получил именно вот необходимый минимум, 51 с чем-то процентов. То есть, это нельзя сказать, что вся страна проголосовала за Путина. Проголосовала только 50 процентов. Так что, нельзя говорить, что он президент всей Руси. Он президент только половины. Естественно, на фоне грехлеющего Ельцин, он смотрелся лучше, но мне непонятно, почему демократы и либералы не увидели в нем вот эту скрытую угрозу и не поняли, что выходец из спецслужб ни к чему хорошему страну не приведет, хотя он вначале говорил, что он либерал, что он будет проводить какие-то реформы, продолжать дело Ельцина и так далее. Но мы помним, чем это все закончилось. Приветствую Бориса Фабриканта. Мы помним разгон, разгон НТВ, зачистка всего медиапространства и так далее. Так что вот эти наивные мысли и надежды на то, что Путин будет демократом и будет вести Россию в этом направлении смешны. Да, вот возвращаюсь еще к Валдайской речи, он сказал, что мол, нам не близки вот эти псевдолиберальные ценности западные. Вот у нас своя... Он не сказал, но текст, подтекст был такой, что у нас демократия, но такая специфическая, своя. Но опять лукавство. В России нет демократии, в России есть диктатура. И надо называть вещи своими именами. На Западе есть демократия. Она, кстати, не идеальна И вот приход временный к власти Трампа говорит о том, что есть там свои нюансы. Но Демократия есть. В России никакой демократии нет, и пока быть не может. Но существует такая интересная теория, что, а может, Россия вообще не создана для демократии, потому что она никогда, собственно, не жила при демократии. Ну, вот этот небольшой период, который я сегодня упоминал, 90-е годы, но демократия да назвать можно с натяжкой, это такая была анархия, когда все друг друга поливали, когда расцвел пышным цветом, этот черносотенный такой вот как сказать черносотенная литература, расцвела пышным цветом, это все официально издавалось, все эти чернорубашечники и так далее, нацисты, националисты, шавинисты и антисемиты. И все это государством не то, что не поощрялось, но не запрещалось. И вот это называлась демократия по-российски. Очень такая сомнительная форма демократии, потому что демократия еще предполагает ответственность, кроме всего прочего. А здесь никакой ответственности не было. Так что вот такая теория, что, мол, Россия не создана для демократии, вот она не доросла. Ну, да много вообще, конечно, не доросла. Вот, да, например, толерантности никак она не доросла, потому что мы понимаем, что должны пройти несколько десятилетий, чтобы в России стали понимать, что есть меньшинства, что к ним надо относиться, ну, по крайней мере лояльно, я не говорю, что там как-то надо их обожать, но относиться спокойно нужно. Потом еще в России домострой очень популярен, да, с домашним насилием, вот, это, собственно, к тому, что Россия может миру предложить из своих, так называемых, ценностей. Вообще, давайте называть вещи своими именами. Есть общечеловеческие ценности. И все. Никаких отдельных российских ценностей нет. Это все миф. И вообще этот миф, вот многие любят его распространять, о том, что у России какая-то своя историческая миссия, что это какая-то чуть ли не избранная страна, что она должна идти своим путем, совершенно особым. Но никто не говорит, а в чем, собственно, этот путь. Приветствую, к нам присоединился Сергей Цыгаль. Здравствуйте. В чем, собственно, этот путь российский? Что, что там такого особенного? И если он такой самобытный, так пусть отказывается от всех западных цивилизационных ценностей, если вам так интересно возвращение к истокам. Кстати, вот сейчас в Думе, насколько я знаю, обсуждается закон о том, чтобы связанные с, с чистотой русского языка, чтобы почистить русский язык от иностранных каких-то терминов ну что я могу сказать тогда придется все слова на букву А на 90% заменить потому что они все заимствованы кроме азбуки, авоськи, там еще несколько слов есть, исконно русских все остальные, абстракция алгоритм альтернатива что еще Вылетели все слова на букву. А любое, любое слово можете придумать: аптека, аннотация, аргументация, что там еще, литерация и так далее. Все, все слова на. А, а администрация. Вот с администрации президента надо переименование начать. Администрация не годится. Ну есть слово управление, есть еще можно найти какие-то русские слова но глупость в том что многие термины есть международный, тот же компьютер но вы же не будете его назвать счетчиком или не знаю как вы его еще можете назвать чушь, и это говорит о том что людям нечем заняться вместо того чтобы заниматься делом, они придумывают какие-то надуманные вещи. но ну, это еще покойный Жириновский возмущался по поводу... Есть, конечно, перегибы, и молодежь, может, злоупотреблять какими-то импортными словечками. Но это не проблема для Госдумы и так далее. Думать надо о другом. И вот то, что нет идеологии, то, что вот такой вот разброд, шатания, что нет никакого понимания... Куда движется страна, а она движется, вернее не движется, она уже летит в пропасть. И если вот эти 22 года путинского правления, это был такой застой, ничего не развивалось, все шло как-то так очень со скрипом, то после начала агрессии, после начала войны, все полетело в пропасть, причем в такой геометрической прогрессии. Мы видим, что это все происходит очень, очень стремительно и быстро и э, никаких нет сдерживающих э, фактов. Потом, естественно, у, у людей обычных, россиян рядовых, я не говорю об элите, возникает вот этот э, вопрос, а собственно ради чего и почему это все нужно было делать. Вот эти все... Э, высказывания, мягко скажем, о том, что там нужно было навести порядок, что нужно было как-то защитить русскоязычных, это все не работает, это все чушь собачья. Это глупости только для бабушек на лавочке, это можно все проглотить. А вот так вот людям с головой, которые пользуются по назначению, только едят ей, естественно, такое, такие объяснения их не устраивают, потому что, собственно не было никакой угрозы для России, никто на нее не нападал, и вот эта агрессия, не скрытая такая, объявленная, я бы сказал, агрессия, вызвала такой вот в мире вихрь, не то что непонимания, а вихрь сопротивления, и то, что Россия практически осталась в изоляции, говорит о том, что никого она не интересует, вот в плане сотрудничество и вот этого вектора, который, который Путин пытался обозначить на Волдае. Но ничего внятного он, собственно, не мог произнести, потому что нет никакого, как я уже сказал, российского отдельного пути. Есть цивилизация. И хочу напомнить, что все, чем сейчас пользуется Россия, все это на 90% все это привозное. Это все не свое. Я уже не говорю про компьютеры, не говорю про автомобили и так далее. Даже по идеологии, давайте вспомним, православие было завезено из Византии, марксизм из Германии и так далее. То есть ничего своего такого нет. И единственное, что какой вот сейчас... Строй в России – это государственный капитализм, как это парадоксально не звучит, потому что это аксиомарон Капитализм не предполагает вмешательства государства. Весь капитализм построен на частной собственности. Но, кстати, я хочу сказать, что даже при социализме в некоторых местах, так скажем, на это закрывали глаза. И все-таки частично частная собственность была у людей. Как бы это не противоречило идеологии. Но сейчас мы знаем, что кучка олигархов владеет всеми природными ресурсами и богатствами. И рядовые россияне живут очень скромно и бедно. А сейчас они жить будут еще скромнее и беднее. И вот присоединение, в кавычках, другими словами, аннексия новых территорий ни к чему хорошему, естественно, не приведет, Потому что это все ложится на плечи рядовых россиян. Теперь по поводу разговоров о том, что Россия обязательно распадется на мелкие княжества. Приветствую Ивана Усачева. Здравствуй, Ваня. Я сомневаюсь. Я объясню, почему. Потому что по статистике 80 процентов российских регионов дотационные. То есть они получают дотации из центра федерального. То есть из Москвы. Таким образом, вот та же Чечня, вот захочет она отделиться, а на что она, извините, будет жить? У нее там есть небольшие природные ресурсы, которые находятся в таком зачаточном, вернее, я бы сказал, противозачаточном состоянии, но и дальше что? Кто будет вкладывать? Ну, может быть, братья по вере, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, может быть, они помогут им? Что-то я не помню, чтобы они сильно помогали в Первую Чеченскую и во Вторую Чеченскую войну, чтобы их как-то снабжали очень сильно деньгами. И тоже касается других регионов. Поэтому эти разговоры, что вот сейчас центр ослаблит, и все побегут вот как по ассоциации с Советским Союзом, мне кажется, как говорил Твен, сильно преувеличены. Потому что, собственно, сами они прожить не могут. И мы видим это на примере вот так называемых этих непризнанных теперь признанных Россией территорию, я имею ввиду ДНР и ЛНР вот это очень такой характерный пример, когда захотели отделиться, а собственно сами прожить не могут вот и что происходит происходит то, что вот это знаменитое выражение где вы были 8 лет назад 8 лет назад произошло то, что вот эти две территории, две области решили объявить независимость, что вообще просто является, ну, я помягко скажу, бредом, потому что они сами по себе не могут быть отдельными государствами, потому что естественно можно нарисовать гимн, э, нарисовать, написать гимн, нарисовать флаг придумать еще что-то там, какие-то конституции, но от этого государства не возникнет. Если какие-то четкие должны быть критерии создания государства, но ну, мне все могут привести пример к скосову но это все-таки исключение из правил. Так что вот эта идея сама изначально была бредовой, потому что на чем это все базировалось? На том, что им не понравилась, не понравилась новая киевская власть. Они сказали, вот мы с ней не согласны. Хорошо. Проходит 4 года, в Киеве меняется власть, уже она нравится, и они что, возвращаются назад? Ну, бред, бред, конечно. Но никто об этом не думал. Вот эти были эмоции, которые зашкаливали, тем более Россия поддерживала, и казалось, вот сейчас мы отделимся и заживем. Ну и что, к чему это привело? К тому, что образовался так называемый анклав внутри Украины пророссийский и все это в конечном итоге привело к войне причем Путин назвал это одной из причин войны, что признание России в этих территориях стало таким вот триггером для начала боевых действий, а кто, кто не давал их признавать в течение 8 лет и почему вы это не делали много очень вопросов и то же самое если вы считали киевскую власть нелегитимной почему вы ее признавали ответа нет но важно, что 8 лет назад вот в этих, двух, в этих двух областях произошли антиконституционные действия. То есть настоящий был переворот. Россия любит говорить, что переворот был в Киеве. А на самом деле переворот был в Донецке и Луганске. И еще такая интересная деталь, на которую, по-моему, никто не обращает внимания. Мне кажется, это моя личная версия, что вот этот бунт, на Донбассе связан с бегством Януковича, потому что Янукович выходец из Донбасса, из Донецка, и вот его сторонники, партии регионов и так далее, вот так вот отреагировали на его, ну не то что изгнание, а бегство. Так что вот я ни разу, кстати, не слышал вот такой вот теории, что это связано с Януковичем, но я думаю, что она имеет право на существование, знаю, насколько она Правдиво, но, во всяком случае, тут есть о чем подумать. И, возвращаясь вот к сегодняшней России, вот эти вопросы, что делать, кто виноват вечный, но частично, конечно, виновата общество, что оно не разглядело под вот этой овечьей шерстью волка, я имею в виду Путина, и что вот так вот поплыла, так скажем, по течению но мне могут сказать, что на тот момент никого не было альтернативы, не было ярких каких-то лидеров. Но это тоже проблема России, почему же не было никаких ярких лидеров. Значит, общество гражданское вообще не сформировалось. И теперь в конце по поводу оппозиции несколько слов. Это такая вот больная тема для России. Но говорить надо. К сожалению, оппозиция... И вот сейчас такие сложные, я бы сказал, драматические времена себя ведет очень странно. То есть опять делится шкура неубитого не, не медведя. Вот этот пирог пытаются создавать какие-то структуры, опять все переругались, дискуссия хороший русский, плохой русский и так далее. И вот в чем обвиняют. Российскую оппозицию вот последние 20 с лишним лет в том, что она не может объединиться, в том, что э, вот эта борьба э, самолюбий э, и э, опломб мешают людям объединиться, э, чтобы каким-то образом создать вот эту ко э, антипутинскую коалицию. И возникает куча, как я уже сказал, организаций. Один комитет, другой комитет вот сейчас э, в Польше собираются создать. Тоже какую-то новую организацию, состоящую из бывших депутатов Государственной Думы, легитимности у нее, естественно, нет. И вместо того, чтобы как-то объединиться, а потом уже можно разъединиться, нет, каждый тянет на себя одеяло, вот Яблоко сейчас вообще выступило с заявлением, что они отмежевываются от того же Навального и других, в общем, у них другая дорога. Вот И вот так вот лебедь, рак и щука тянут на себя это одеяло, ни к чему хорошему это не приводит, все рассорились, разругались, и еще одна проблема в том, что... Вот когда это все закончится, это когда-нибудь, естественно, закончится. Кстати, вот по статистике 400 тысяч россиян покинули территорию страны после 24 февраля. Так вот, когда часть все-таки вернется, я думаю, вот возникнет вот этот раскол в обществе между теми, кто оставался и кто уехал, потому что они друг друга никогда не поймут и не придут к общему знаменателю. Потому что они считают... Те, кто остался, считают себя правыми, Те, кто уехал, считают себя правыми, И вот здесь возникнет вот такая вот коллизия. И, естественно, что возникает вопрос сейчас, вот главный вопрос, ну, не этого года, а даже не следующего, а вообще для России, как она будет развиваться после окончания войны. Ну, для этого нужно понять, когда это все закончится. Сроки называются разные, даже не буду их озвучивать. Но давайте представим гипотетически. Вот заканчивается война, подписывается мирное соглашение, выводятся войска, платится репарация и так далее, и тому подобное. Как Россия будет идти, в каком направлении? Я считаю, что очень важно, кто придет, не, не, даже не кто придет на смену Путину, а э, какое будет выбрано направление, э, какой курс. Э, это это э, принципиальный вопрос. Если условно придет какой-нибудь там, Патрушев, там, Медведев, неважно кто, и будет проводить ту же политику Путина, то ничего естественно не изменится. Э, России нужен, естественно, вектор направления заданной Украиной. То есть западноевропейские. Хватит вот эту нести пургу о своей избранности, о своем особенном каком-то пути. Есть западноевропейские ценности, есть уже, уже накатанная такая почва, дорога, но Естественно, у России могут быть какие-то специфические отличия от западной демократии. Возможно, на начальном пути нужно вводить какие-то ограничения, потому что я же говорю, что в России демократия может быть приравнена анархии, что не идет на пользу никому. Так что здесь вопрос очень такой щекотливый. Но то, что есть западноевропейский путь, и он уже проторен, не нужно изобретать велосипед, все уже изобретено до вас, и нужно просто следовать определенным каким-то целям и задачам. Ну что, дорогие друзья, на этом я сегодня заканчиваю. Такая пробчилась лекция, во многом историческая, но я имею в виду в экскурс в историю, хотя я касался сегодняшнего дня. Но хотелось разобраться именно в каких-то вопросах идеологии. Благодарю всех, кто присоединился, смотрел, и кто будет смотреть эту программу в записи. На этом я с вами прощаюсь, до следующего четверга, всего доброго, до свидания.